И глядя на свою су 122 мне хочется выкинуть ее из ангара. Кстати, как показала практика, фармить на этих машинах тоже можно. Давайте взглянем на седьмой уровень. Там находится т 342 2 гфт Как мне, это апнутый СУ-122-44. Так что с него мы, в принципе, и начнем. И начнем мы с седьмого уровня, на котором расположился Т-34-2ГФТ. Как по мне, это апнутый СУ-122-44. Один из самых важных показателей у ПТ это орудие, и данное ПТ благодаря двум своим орудиям дает нам два различных стиля игры. Можно играть с точным орудием и низкой альфой в 250, но к сожалению слабеньким ДПМом, или с дрыном в 122 мм с большой альфой в 390 и ДПМом в 2600. Кстати, точность как по мне довольно таки хорошая. Это все конечно без плюшек, с плюшками ДПМ вырастает за 3000 и способствует выбору то, что пробой различается всего лишь в 3 единицы, так что это не влияет на выбор, хотите катайте с большой альфой или с маленькой, пробой одинаковый, берите что хотите. Лично я с большим удовольствием катал стоп орудием и был счастлив как слон. с чего кстати и вам желаю. Забыл сказать, что пробой голдой просто шикарный в 250 мм и у нас нет проблем даже с танками 9 уровня. Нет, конечно сведение и разброс не самый лучший, лучше конечно сводиться до конца. Но если честно, для такой альфы, в принципе, очень комфортно и большого раздражения у меня это орудие не вызывало. Да и углы горизонтальной наводки 12 градусов, что помогает нам вести цель без потери качества сведений. Вот что, в принципе, мне не понравилось, так это углы склонения орудия вниз, всего лишь минус 5 градусов, что толкает нас к тщательному выбору позиций и более-менее ровному рельефу, и желательно к кустам. Нет, вы конечно не подумайте, я не хочу сказать, что наше ПТ светится. Показатели нашей маскировки просто шикарные, а куз просто усиливает этот эффект. Отличные маскировки также способствуют габариты данной ПТ. В общем, безнаказанно из инвиза мы стрелять можем. Да и в случае чего в ближнем бою с нашей Альфой можно повоевать. Нет, конечно, брони у нас нету. Но если только, конечно, это был не очень прям шикарный угол ну, или танк 5-6 уровня, то да, мы еще можем где-то что-то танкануть. А так, картон картона. Я про то, что не каждый танк будет готов разменяться с нами выстрелом. Ведь альфа у нас 390. Ведь мы кусаем больно, а с учетом уровня боев можно с пары плюх убить и многих противников. Так, так, так, что-то забыл. Ах да, динамик. Максималка у нас 50 километров. С удельной мощностью в 16 лошадок. И не вызывает никаких нареканий, а только элементы радости. Обзор у нас, кстати, средний, 360, это чуть выше среднего, если бы честно, но в совокупности с маскировкой достаточно, и для данной ПТ хватает. В общем, по итогу танк получился зачетный, и явно не как кактус, как, например, восьмой уровень. Пррр, как вспомнил, что его качать аж О, дрожь бросает. Ну не нравится он Ладно, это история для гайда про восьмой уровень, которую я, кстати, выложил не так давно на своем канале. А по оборудованию скажу лишь три совета: это досылатель, усиленные приводы наводки и вентиляция. Другого ничего лично я вам не советую. Ну дальше давайте рассмотрим танк шестого уровня под названием WZ131 GFT. Название, конечно, у них жесть. Можно запутаться даже ища в YouTube. А о танках уровня ниже вообще нет смысла рассказывать и делать отдельные видосы. Песок он и есть песок. Если сказать в общем, то седьмой уровень это отличный продолжатель шестого уровня. Я конечно не 6 на 7 начал рассказывать, но неважно. В общем, седьмой уровень это продолжатель шестого уровня, а значит что 6 уровень очень хороший. Одним словом, 6 уровень далеко не кактус, а отличный танк. И если бы ему дали деструктор как у того же СУ-100, то данный танк я назвал бы им имбой. А так танк выше среднего и не вызывает негатива при прокачке. В общем, проходится довольно таки легко и комфортно. Пробоя данного орудия хватает с головой, как простым, так и голдовым снарядом. Альфы хватает для получения в итоге ДПМа выше среднего, если смотреть по уровню с такой альфой. Точность для ее реализации хватает. Не шик, но в принципе вполне комфортно, особенно с модулями на точность соответственно. Кстати, в первую очередь советую изучить орудие, а уже потом двигатель и ходовую. Брони у нас нету, да ее в принципе нет вообще ни у кого, на что уровне можно, можно не рассказывать. Маскировка кстати у нас отличная, сила также у нас низкие. В плане живучести за кустом в инвизе мы та же хороши, как и седьмой уровень. красными характеристиками разработчики нас тоже не объявили. Удельную мощность нам дали 21, а максималочку в полкиник, что дает нам чувство свободы и возможность в случае прорыва сменить фланг или помчаться через всю карту и сбить захват. Правда обзор в 350 не дает нам гарантии, что мы засветим врага на этой базе. У китайцев в этом плане идет схема отличная маскировка и средний обзор, что в совокупности довольно-таки неплохо играет нам на руку. Ну, думаю, про углы склонения вроде можно вообще не говорить, там стандартный для Китая минус 5 градусов. Кстати, народ говорит, что этот танк часто горит. Лично я, когда его проходил, не замечал таких частых возгораний, а экипаж, кстати, у меня не самый лучший на этом танке сидел. В общем, как вы поняли из этого обзора и всех моих видео про китайскую ветку, если вы пойдете ее качать, то качать вы ее будете без особого напряжения, за исключением восьмого уровня, который я не найду. Так что терзайте, качайте, надеюсь мое мнение вам пригодилось. А с вами был канал Вот Стрим. пока-пока, ставьте лайки подписывайтесь на канал.